Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вижу, это как-то плохо сегодня активничают девушки, да? Зависит, наверное, от того, какая тема. А, хорошо, я сегодня предполагала тему, какие трудности создает второй брак. Это вообще, можно сказать, запутанный клубок обычно во многих семьях. И если его не распутать, не расправить, не, не размотать, то начинаются дополнительные проблемы. Значит, что можно отнести к проблемам? К тому, что, например, мама второго мужа не хочет принимать новую сноху. У первой снохи есть дети, внуки, ей приходится с ней дружить. Уж нравится она и не нравится, но из-за внуков чаще всего дружат старшие поколения. А вторую сноху, понятно, что уже детей не будут планировать в большинстве случаев, да, или, возможно, пока не запланировали, родители иногда держат на расстоянии такую сноху, не принимают ее как свою семью. И, конечно, если нет благословения родителей, хотя бы одного из родителей, Начинаются проблемы. Серьезные, большие проблемы. Можно в практиках получить это благословение через контакт с душой родителей. То есть не к физическому телу пойти за благословением, а к душе. Можно так делать. Но благословение очень ценно, очень важно. Часто и зятя также не принимают не умеют строить молодые отношения. Да? То есть очень часто сейчас такое убеждение э, царствует в головах. Я вышла замуж там за Васю, а не за его маму или там не за его детей от первого брака. Это большая ошибка. Э, женщина должна построить отношения со всеми, кто является родственниками ее теперешнему мужу во всяком случае должна пытаться построить, да, то есть насколько хватит мудрости, Тут иногда очень много надо мудрости, чтобы подружиться со всеми, но стараться, стремиться к этому нужно. Для мужчины очень ценно, когда, ну и для женщины тоже, да, то есть представьте, что ваш мужчина игнорирует вашего ребенка или ваших двоих детей. Дети начинают чувствовать, что им, на них не обращают внимания, их там не видят, игнорируют, и начинают э, какие-то гадости делать своему папе. Папа понимает, что это дети сделали, что не жена. Начинаются обиды, конфликты рождаются, новые, новые, новые. И такой снежный ком растет, растет, растет с обидами. И потом это все разбирать очень трудно. То есть это нужно вот на берегу выстраивать отношения, то есть дружить со всеми. Иногда нужно, чтобы к этому приложила свою мудрость женщина. У меня есть одна подруга, которая живет здесь, в Испании. Дети у нее живут в Белоруссии. И внуков уже, пятеро, по-моему, внуков. Две дочки у нее и пятеро внуков. И они, когда приезжают сюда, в Испанию, они, конечно, останавливаются в квартире ее мужа, большая квартира. И она всегда под эти дни обязательно подгадывает что-то, что хотел бы ее муж купить со скидкой. Она то кресло какое-то массажное там для него, которое там раскладывается с пультом управления, там еще какое-то покупает. Дети не говорят по-испански, ну, там может быть, несколько слов. И она этим пользуется. Она мужу говорит, дети тебе купили в подарок то есть доставка на дом, привозят. Она говорит, дети тебе в подарок купили. Он говорит, купи им что-нибудь тоже хорошенькое в подарок. На тебе деньги, на тебе вот мою карточку. И она уже детям покупает. Ну и подарки, они на самом деле очень быстро помогают построить отношения. То есть люди, дети любят подарки. Старики иногда отказываются, но им все равно приятно, когда о них заботятся. И просто, может быть, здесь нужно побольше покреативничать, подумать, от чего мама не откажется, да, или папа, от чего не откажется, то есть, ну, понятно, что какая-то безделушка, он скажет, ну, зачем купили, деньги тратили, да, это старшее поколение, у нас экономные, а когда вы что-то покупаете такое, что человек мечтал всю жизнь и не смог сам себе купить, или вот нужно, очень прям нужно, вот прям вот в хозяйстве такая вот важная какая-то составляющая, и все никак не купят или покупают что-то дешевое и недолговечное то есть здесь это тоже сыграет очень классную роль вот здесь конечно праздники которые приближаются их стоит ценить в этом отношении то есть это такая замечательная возможность построения отношений не всегда нужно я вот раньше не понимала дочь меня научила да? я долго думала медитировала на самом деле подарок не обязательно должен стоить дорого он может быть ценный совсем с другой стороны. Я, например, сейчас вот для меня девочка делает в России и пришлет уже в Испанию шарики для елки. Прозрачный шар с бантом, а внутри него фотографии. Я и послала онлайн-варианты фотографий, которые я хочу. С двух сторон шара разные фотографии. То есть такое приятное впечатление, приятные, приятные какие-то воспоминания в фотографиях еще в этом шаре с красивым бантиком, с такой э, какой-то штучкой, с петелькой, чтобы на елку это одеть. То есть я заказала 11 таких шаров. То есть мне придется увидеться с подружками, э, моему внуку, моей дочке и зятю по такому шарику, моей свекрови по шарику, мужу по шарику. То есть для всех я там приготовила классные фотки. Почему-то я знала раньше, что фотки мне пригодятся. И вот сейчас я прям это, фотки можно делать. На одной стороне подружка, на другой стороне я. Она будет любить этот шарик. Она каждый год его будет вешать на, на елку. И каждый год будет вспоминать, что я ей подарила этот шарик. И смотреть на эти фотографии. То есть э, все равно, как ни крути, от фотографии идет энергия. Да? Мы какие-то любим фотки, вот какие-то они классные получаются. От них идет энергия наша. да? То есть человек будет о нас вспоминать, думать в этот момент. Это, ну, достаточно дешевый по России там, ну, доставка в Испанию будет дорогая, а так шарики я не помню, по-моему, по-моему по 500 рублей я их заказал или по 300, наверное, в коробочке чуть дороже. Короче, совсем недорого, совсем недорого. Я даже уже не помню сколько, или 300, или 500 рублей, что-то такое. Ну, плюс доставка, да, то есть еще доставку отправят. И вот сейчас я понимаю, что это будет вот классный вот шаг с моей стороны, вот для таких подарков. Потом ребенку, внуку заказала я игрушки тоже на елку, сшитые из ткани в виде сказки Колобок. Это у них будет куда воткнуть пальчик и вот как игрушкой кукольный как театр сделать с детьми, будет интересно. И второй вариант у них у всех будет петелька, повесить на елку. То есть если мы не делаем театр, значит мы вешаем на елку. Мне так понравилась идея, вообще просто обалденно. Причем девочка просто такие игрушки делала, а мне пришла идея с такой сказкой. Думаю, в этом году такую сказку подарю, в следующем году другую. Все равно ребенок любит сказку и детишки около него такие же любят сказки. И тоже, ну там, чуть подороже шариков, может быть, это стоит, но стоит того. То есть это будет такой уникальный подарок, ни у кого такого нет, ни в игрушках, в магазинах игрушках вы не купишь, это только под заказ, сделано с любовью. То есть э, вот так, да, для людей любых. Вот моя свекровь говорит, зачем ты мне покупаешь подарок, а сама все равно забирает его, уносит в свой домик. Там, все равно получает удовольствие от того, что ей что-то подарили. Вот в прошлый раз я ей там подарила чай какой-то красивой коробочке. Купила в русском магазине, там разрисованные вот эти вот у нас там есть, ну, в русском стиле. Там, ей это очень понравилось. Она забрала эту коробочку. Уж не знаю, пьет она чай или нет, но коробочка точно ей понравилась. Тоже что-то такое можно. То есть вот через э, вот такие вот всякие креативные подарки, не просто там купила и отделаться, нет, а именно креативные, они сразу попадают в душу. Одна моя ученица сразу подружилась с двумя дочками своего ну, будущего мужа, но уже вот на этой неделе у них свадьба, сразу подружилась. Она придумала какую-то игру, купила, где там... Набор «Как делать свечки». И она с девочками делала свечки. Всем понравилась такая игра. Все были заняты, всем было интересно. И папа с ними играл, и все. Потом они делали какие-то там арбузную вечеринку. Просто нарезали много арбузов, а его можно красиво нарезать, да, там какие-то там выкрутасы, потренироваться. Сейчас много всяких мастер-классов. И включить музыку, и все, и танцевать. Представляете? А можно же сделать из любых фруктов такую вечеринку. Или там, я не знаю, из пирожных каких-то, вечеринка какого-нибудь торта, вечеринка там какого-нибудь риса, еще что-то. То есть э, можно каждый день праздновать какие-то свои придуманные праздники, которые просто будут наполнять теплом, традициями, э, какими-то семейными, приятными традициями. Вот слово традиция для меня вообще какое-то стало такое вот, приятное, родное, да, то есть какие-то традиции нужно обязательно делать в своей семье, чтобы всем было комфортно и классно от этого. Вот это вот, ну, самый такой простой путь к сердцу, наверное, любого человека, будь это мужчина, будь это женщина, неважно, когда мы приятно, хорошо относимся к его близким, мы зарабатываем прям громадный такой пункт, да, или как бонус, или балл, то есть я помню, когда я подружилась со своей свекровью, моего мужа просто было вот счастье большое. Он целовал мне ручки, и я, не мог нарадоваться, потому что предыдущая девушка не смогла подружиться, и он не разговаривал со своей мамой два года. Живут рядом, дом в дом, дверь в дверь, и не разговаривали два года. Это ну, был непростой такой период в его жизни. Ну и, конечно же, это вело к разрыву, потому что человек ну, привык общаться со своей мамой любит свою маму, чувствует себя ответственным перед ней, заботиться хочет о ней, а тут какие-то конфликты возникают. Конечно, это вело к разрыву. То есть это, когда мы не подружились с близкими, это сложнее складываются отношения, дополнительные проблемы. У меня, например, не удалось подружиться с двумя братьями, и сестре моего мужа меня даже не представили. То есть он с ней не дружит уже до меня с сестрой. А с двумя братьями, но они с такими характерами ужасными. Ну и, конечно же, я наделала ошибок. То есть это, честно, могу сознаться. А Где-то во мне какая-то гордыня прыгала вверх-вниз. И мне не удалось с двумя братьями подружиться. Мама сначала очень переживала, что мы не подружились. Но потом поняла, что я ее же защищаю, когда я с ними ссорилась. То есть они несправедливо относились к матери неуважительно относились к матери, и я не могла этого видеть и молчать. То есть это вот не в моем характере. Наверное, тоже надо было что-то еще проработать в тот момент, чтобы спокойнее к этому относиться, но вот мне не удалось. Но да? ну, вот женщина, которая сумела подружиться со всеми своими родственниками мужа, теперь своими родственниками, да она считалась святой в ведической культуре. Вот это, к этому нужно стремиться. То есть нужно искать какие-то креативные подходы, которые помогут подружиться. Я, конечно, буду еще искать, но просто для того, чтобы получить этот опыт. Это будет ну, интересный наверное, опыт, когда подружиться с такими людьми, с которыми трудно подружиться. Да? Но все равно для меня это задача, которая стоит, которую я буду решать все равно в своей жизни. Не просто махну, а все равно буду стараться решать. Так что с родственниками надо дружить. Женщина, выходя замуж, она получает новых родственников. Вообще два рода соединяются. Поэтому нужно воспринимать эти, это соединение двух родов, а не двух человек, которые теперь спят в одной кровати. Это два рода соединены в одно. Даже не важно, будут у вас дети общие или не будут. Все равно это два рода. И может, это, у вас не будет физически рожденных детей, но у вас будет какое-то творчество. Это же тоже книга, это же тоже как бы духовный ребенок, Там, я не знаю, как, какое-то творчество, это тоже духовные дети, то есть как, все равно какое-то, что-то произ, производить все равно будете, пока вы живете, хорошее или плохое, да? желательно, чтобы лучше хорошее, чтобы что-то шел свет всему миру, тогда эти отношения становятся надолго, в долгую, они уже никогда не, раз, не разрываются, да? ну, в смысле, пока мы живы, да? то есть, Пока мы живы, они не разрываются. То есть там уровень такой отношений, когда на втором уровне, когда вот заканчивается конфетно-букетный, и начинается э, период, второй период, который называется «Я вижу в своем партнере мои травмы детства». И вот здесь начинаются конфликты. И если люди не пошли учиться, не обучились, как взаимодействовать по-взрослому, они делают, как маленькие дети – ссорятся, ругаются, и это ни к чему хорошему не приводит. То есть здесь обязательно нужен человек, который расскажет им о мудрости, о законах природы, которые никто не уда... никому не удается за миллионы лет поменять. И вот э, отношения тогда подвержены риску. Да? То есть этот период второй, вот, допустим, первый конфетный букетный, он длится 8-9 месяцев. Все, он заканчивается. А второй, вот этот сложный период, в котором мы должны пройти через какие-то испытания, он может продлиться всю жизнь, особенно если люди не учатся и не понимают. То есть всю жизнь либо это приведет к разводу, то есть в этом периоде единственный период, в котором можно развестись. Это второй период. Или вы всю, всю жизнь мучаетесь. Да? Там Есть такие женщины, которые просто ждут, когда муж умрет. Вот реально я знаю такие ситуации, это страшно. И женщина, когда она создает такую реальность в своей голове, она создает эту возможность ухода мужа из этой жизни. И это большой грех, очень большой. То есть за него прилетит потом по карме. То есть наши мысли, мы за них тоже ответственны. И уж слова тем более. Поэтому не стоит зависать в этом втором периоде надолго. Лучше переходить в следующий, третий период, который называется Осознанность. В осознанности уже не бывает разводов, уже не бывает э, ссор. Люди уже понимают, что любая ситуация, э, ей просто нужно найти решение, и все. И нету белой-черной полосы, есть разноцветная полоса жизни. И они проживают это с более, с более серьезной осознанностью. И есть четвертый период, в котором люди уже вдвоем в паре становятся сотворцами. Они создают что-то в этом мире, которое несет свет в этот мир. Поэтому вот через эти периоды приходится проходить. И когда это вторые отношения, то уже есть какая-то ответственность за детей от первых отношений. И Если они еще не совершеннолетние. Да? Но бывает, что и совершеннолетние дети, а женщины продолжают их там нянчить. Саиса, здравствуйте. Сегодня никто не пришел, я тут рассказываю одна. Интересную тему. Хорошо, что вы пришли. Хорошо, давайте. Я сегодня как бы объявила тему Сложные ситуации во втором браке, ну, или в третьей, или в но в смысле, не первый. В первом всегда меньше проблем, а во втором нам достается решать там с предыдущими. Женами и мужьями, с женами-мужьями, пред... с детьми от первого брака, там еще что-то взаимодействовать, строить отношения. То есть я сейчас это все кратко рассказывала. Может, у вас есть какой-то вопрос по отношениям с мужчинами, вы можете озвучить, и мы с вами поговорим об этом? Ну, у меня не было второго брака, поэтому я вопрос такой задать не могу лично от себя, но на самом деле... Но ну, это проблема большая, когда есть дети от второго брака, когда они не могут договориться, когда есть ревность, почему ему больше там, внимания придают? Даже есть такая это, у меня знакомая, которая у нее есть дети, но муж очень много внимания уделяет той дочери, которая от первого брака. Он считает, что она обиженная, что ей мало достается, и получается, что он не больше внимания уделяет, чем своим детям. Mm -hmm. И на, этом, на этой почве очень много это, претензий, скандалов, недопонимания, но он все больше считает, ну, то есть упирается, считает, что он обязан эту дочку свою воспитывать и одевает ее лучше, чем своих там, детей от этого второго права. То есть больше внимания, ей гуляет немного. Считает, mm -hmm. что там мама не особо ответственная. И поэтому он берет ответственность кушать. За... А за своих ну, нет. <laughs> дети, за этих... дети, все дети, можно сказать, все мы дети, да? чьи-то дети, мы все эгоисты. И это нужно тоже прорабатывать. То есть нужно в голове это убирать, вот эти убеждения какие-то. Уж откуда они берутся, я не знаю, но вот в последнее время вот нет вот этих знаний о построении отношений. И дети все растут там эгоистами. У всех практически есть претензии к своим родителям. То есть не умеют принимать, умеют только требовать, хотеть. А по большому счету родители и так уже там дали жизнь, бесценный дар. За него нужно быть благодарным. А дети не умеют быть благодарными. Ну, я не исключение. То есть я, допустим, тоже сейчас только уже 50 лет спустя, я понимаю, что как я была не неправа по отношению к маме. Да многие точно так же могут, как я, прожить всю жизнь, потому что не было этих знаний. Мне не давали в школе, родители нам тоже не могли передать. То есть здесь, когда мы живем вот в этом состоянии, что нам кто-то что-то должен, это как раз закрываем себе просто получение, возможности свои закрываем. И когда умеем принимать то, что есть, и быть благодарным за мелкое, за маленькое даже, нам приходит больше. То есть открываем поток изобилия таким способом. И поток изобилия – это не только деньги, это здоровье, это отношения, это друзья, это успех в жизни, то есть э, все сюда входит. Ну, я согласна с этим, но в новом периоде, вот уже в наше, в наше время, просто мы сами научили детей быть эгоистами, потому что у нас чего-то не хватало в прошлом, и да. мы все отдали. То есть мы их развлекали, Да, да. Пытались их, их баловать много прям. И поэтому дети вырастают уже, и взрослые, ну, считают, что им всегда да, обязаны. Да, да, да, вот, кстати, да, вот правда, вот поколение, вот хотя бы моей мамы, да, вот такие, послевоенные, там, мама в 49 у меня родилась папа в 46 им там mm -hmm. досталось по полной программе, там, и в разрухе все это было, да, еще после военных действий, там. И родители там строились при них, там какие-то дома строили, там жили в каких-то колотушках, там несколько братьев-сестер с мужьями, с женами, с детьми, там спали на полу, они рассказывали вот это вот все. И все равно они к родителям относятся как-то не, ну, не все требовательные такие, не такие требовательные, как вот даже мое поколение хотя бы, там 70-е года, да, там моя дочь 90-е года поколения. А вот все равно дети вот эти вот последних поколений, они очень требовательные, потому что в их жизни вот этого не было, и им уже не рассказывали вот эти истории, что там их бабушки и дедушки там на полу спали, и было счастье, что печка топится, дрова в ней горят, на полу там что-то постелили, матрас или не матрас, неизвестно, полы теплые, деревянные, и там чуть-чуть укрылись, и, и все уже чем было. То есть люди действительно переживали, проходили через вот это вот все. А сейчас нашим поколениям достается тоже испытание непростое, а они не готовы к нему. Потому что их так зацеловали, залелеяли, из них мало кто воинами вырос. Мало кто вот чего-то в жизни добиться хотят. Многие там с мамой, с папой готовы требовать, требовать, требовать. А родители, они даже не жизнь, вырастили, отпустили. И молись за своего ребенка, чтобы у него все сложилось, чтобы он прожил свою жизнь достойно. Ну, просто есть еще дети, которые остаются очень долго маленькими. Ну, да. Это даже, наверное, не зависит. Может, это просто от, от психологического какого-то состояния. Это от, от того, дети, что не даны отношения. знания. От того, что не даны знания человек у него личный рост, духовный рост, точки роста вообще включаются, когда человек получает знания об отношениях, о законах природы, нам всего этого не дали, у нас сейчас есть интернет, можно пойти на какие-то тренинги, коучем и все это научиться. А вот чуть старше, вот ваши поколения, наши мамы, они этого всего не имели? У них вот дали образование какое-то там в школе? Ну, все, в, в институте многие ходят. Ходят. Ну, многие ходят, и на тренинги я знаю таких которые ходят но принять вот эту ситуацию что что им не дали больше многие это ну как сказать мне всегда всего мало вот есть люди у которых всегда всего мало им хоть у них вот кажется полная чаша а ему мало и получается что от этого мало человек разрушается да, и да. Потому что вот смотрите, вот ваш ребенок, допустим, говорит: "Дай, дай, дай, еще ты мне это не дала, еще ты мне это не дала, еще ты да. что у вас да. в эмоциях? Что у скорее бы вырос и уже пошел в свою жизнь, да? А представьте да. ребенка, который вам говорит: "Мама, спасибо тебе, что ты есть, мама, спасибо, что ты пришла, мама, спасибо, что ты" меня обняла. Спасибо, что там, я не знаю, за все, за все, за каждую мелочь. Спасибо, спасибо. Вы что хотите к этому ребенку испытываете? Вот что испытывать? Хочется дать ему весь этот мир. Да. Точно, так да. Бог -отец. Точно так же Бог-отец. Точно так же Бог-отец. То есть что такое Бог-отец? Он отец для нас всех. Он знает нас каждого в каждом нашем воплощении. Он знает, что мы накосячили в прошлом воплощении, в позапрошлом, позапозапрошлом, в позапозапрошлом, 1185-м. Все про нас знает. И он смотрит, вот этот растет духовно или личностно, а вот этот деградирует, а вот этот на месте стоит. Они все про нас знает. То есть когда мы благодарим своего Бога Отца, Вселенную, жизнь, судьбу, неважно, как это называть, это все имена Бога, то нам хотят дать, у нас открывается этот поток изобилия. А когда мы, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, у нас закрывается поток изобилия, Потому что всем дано одинаково. Кислород дан, вода дана да, на планете, Земля, дана на планете. Как это донести? Не знаю, у меня вот точно так же дочь делает. Я говорю, ты знаешь, я каждую ночь распрямляю твое поле энергетическое, я его прям выглаживаю, пытаюсь его выровнять. Она говорит, не надо мне его выглаживать, дай мне денег. Тогда а она просто говорю, не знает, что... что каждый рубль, который мама дала своему совершеннолетнему здоровому ребенку Ну, инвалиды – это другая история, да? Когда здоровому ребенку, совершеннолетнему ребенку мама дала 1 рубль Вселенная не додаст 100 Что такое 100? Это сто рицей не додаст Это чего не додаст Вселенная? Возможностей, идей не додаст Хороших друзей, хорошие, хорошие какие-то ситуации, хорошие работы, повышение на работе, здоровье. На все закрывается поток изобилия, на все. То есть у меня просто такая ситуация, что у меня мама тоже вот этого не понимает. Она готова у меня взять и брату моему дать. Брат на 6 лет младше. Она не понимает этого. Ее никто не учил этому. Но точно так же делала ее мама. То есть она копирует свою маму. И что мы видим там чуть раньше ситуация, да? Мой дядя. Его младший сын, любимый, сидит. Я не знаю, с 17 или 16 лет. То есть, это mm -hmm. что, закрыл так, что закрыл свободу своему ребенку. Мало того, поток изобилия закрыл, он еще свободу закрыл. То есть свобода это тоже ресурс изобилия. Его, ну, его да, дочь. Да. Его дочь там неудачно вышла замуж, потом родила, потом она где-то там с какими-то хачками много лет. Тоже неудачная судьба. Это что, закрывается судьба у детей, то есть папа берет у своих родителей деньги, всю жизнь берет, берет, берет. Купили какую-то квартиру на там, на деньги, продали ее, чтобы ребенка вытащить из тюрьмы все отдали, заплатили, ничего не смогли вытащить ребенка, не смогли, потеряли все деньги, все, то есть это все, вот сейчас он расплачивается просто-напросто за свое вот это дай, мама, дай, мама. Мама, которая дает, она участвует в том, чтобы закрыть своему ребенку изобилие. Ну, вот. Нужно ребенка, наоборот, отталкивать, говорить, иди, и будет Но... у тебя, принесешь мне. И когда мама берет, Вселенная ребенку сторицей дает за каждый рубль, который дали матери. А у нас сейчас матери какие? Говорят, ничего мне не надо. Да? Вместо того, чтобы но... помочь, раскрывать изобилие. Я говорю, да, да, давай, дочка, мне, давай, я все возьму. Вот я там ничего не прошу толком у дочки. Но, говорю, все, что хочешь дать, я возьму. Все, у нее раскрывается поток изобилия. Вот он, результат какой. Ну я они же не мог не понимают, то есть ты, может ты это сам понимаешь, а, а ребенок не понимает, ты ему никак не вложишь эту. эту... Ну так значит Ничего. не давайте, значит не давайте ну, просто. Значит, ну и не давала, не давала. Закрывается ну, говорит... и молчит. Это значит опять нету отношений. Ну, это... Значит вы хотите сказать, что нужно покупать отношения, да? Нет, я хочу сказать, чтобы э, все равно, когда на отношения открыты, когда с любовью, то есть я этого, я же Ну тогда, значит, своего... придумывайте какую-то историю, говорите, дочка купила таблетки дорогие, на еду даже не осталось, холодильник пустой, еще что-нибудь в таком формате. Еще в таком формате рассказывать, чтобы еще у дочери возникло желание что-то маме дать. Помочь. Ну, у нее вообще не ничего, не ничего не получается. Ничего не получается. Нигде сколько нету. Нет. Сколько ей лет? Тридцать четыре. Два раза почти. Нету дохода. Да. Все закрыто. Нет. Правильно, потому что у мама берет. Все закрыто. Да. Поэтому. А мама добрая, вместо того, чтобы помочь открыть ребенку поток изобилия. Она дает, дает, дает. Да. А Бог потому вас спросит, что... потому что ваша потому что... дочь, не только ваша дочь, она еще Бога дочь. И Бог вас в свое время спросит, скажет, зачем ты не давала раскрываться творческому потенциалу нашей дочери? И вам придется ответить, почему вы это не делали. Иногда приходится сердце сжать и сделать какой-то поступок, который сначала приносит боль, как хирург. Он разрезает ножом наше тело. И потом это болит. И он знает, что это нужно сделать, чтобы потом было хорошо. А вы, давая деньги, получается, знаете, что потом будет плохо вашему ребенку. Но вы это делаете, чтобы потом было плохо. Ну, я уж такие большие деньги не даю просто. Ну, не по важно, почему ну, бы. Да, это, да. Это, это просто я это, оказываю... Полностью, полностью как бы на содержание ну то есть он содержится. это девочка или мальчик девочка 34 года ну а. получается что у нее у нее все закрыто у нее ничего не получается у нее прекрасные проекты она я же смотрю смотрю что она делает у нее все хорошо а когда все вас не до... будет что, не что будет с девочкой что не знаю вы же не вечная. Вот вы уйдете из жизни, а она вслед за вами уйдет только потому, что она не умеет сама. 34 года – это очень много. Уже 16 лет вы должны заниматься своей жизнью, а она своей. И не мешать ей. Так, да, печально. Печально. И она будет внутри чувствовать, что вы ей закрываете поток изобилия. Она не будет понимать, как. Но сколько бы вы ей не дали, она будет на вас все равно злиться, обижаться, и не будут строиться отношения. А когда вы ее уже оттолкнули, сказали, так, все, хватит. Тебе 18 лет исполнилось? Исполнилось. До свидания. Строй свою жизнь сама. Я тебе больше ни копейки не дам. Все, хватит мамину грудь. Ну, делала и так, и разрывала очень сильно, рвала, но обратно возвращается. И... Нет, и рвала. И так. Значит, Совсем... надо несколько раз рвать, несколько да. раз сказать, сказать и сдержать свое слово, а не просто там на это сказать, а потом опять давать денег. Пока вы ей даете, вы закрываете поток изобилия, закрываете творческие способности, закрываете возможность продать ей все это. Вот у меня, например, мама так делает с братом. Мне 50, брату 44 исполнилось. И он вместо того, чтобы маме дать, у него нечего дать маме. Ну. Он только взять приходит. Но он такой с рождения. Я прихожу к маме в гости, там у меня кульки с продуктами, я ей подарки принесла. А он приходит пустыми руками, холодильник открывает, мам, что пожрать? И уже будучи женатый, из другой семьи, живущей. Он вот так, взрослый, mm -hmm. совершенно летний ребенок. Mm -hmm. Ну, вот ему сейчас 44, он ничего в жизни не может добиться. Ну, у него трое детей, да, конечно, это тоже плюс. Ну, вот он пашет чисто закрыть бирки, вот все это, счета заплатить, еды купить, там, я не знаю, что-то что детям купить, вот, весь как белка в колесе. он а well, вот так вот. Забили. А, ну, я так, так же, я всегда всем помогаю, как бы, у меня и маме всегда. У вас, значит, и, это... у вас идет, как это, чувство вины и жертва. Вы вот чувство вины. Ну, мне всех, нет. не знаю, мне всех жалко, мне и животных жалко, жалко я должна их накормить. Знаете, и людей есть, бедных, мне которые... жалко, я их хочу накормить. Вы знаете, жалко – это э, разрушительное чувство. Вы когда жалеете другого, вы его опускаете ниже принтуса. А есть другое чувство – люблю людей, люблю животных, люблю помогать животным. Вот это чувство дает рост, не деградацию, не разрушение. Это творческое чувство. И нужно для И себя вот поменять. Собаки, кошки, все вокруг. Это просто у меня уже... Я вся окружена только. Откуда они только не собираются, и они так все ко мне приходят, я не, вам и жаль я не, могу, я не могу их не накормить, потому что они... Я же вижу, Но что они можно голодные. Можно накормить из любви, а можно накормить из mm -hmm. жалости. Ну, вы наверное, что? из жалости. Я из жалости их кормлю. Вот я из любви кормлю, люблю животных, я на улице кошек кормлю. У меня сейчас на даче, вот сегодня пять кошек, одна домашняя и четыре на даче живут в домике, ну и маленькие еще. Я их из любви кормлю, я их люблю. Почувствовали разницу? Вот представьте, что я с вами из жалости разговариваю. Что вы чувствуете в этот момент? Ой, иди, иди отсюда. Иди. Иди. Кошку прибыл. доброго дня. Пустила к себе. И вот у них драка тут. Кошку у -у -у. пустила покормить с улицы, а тут своя. Они, о, боже мой, ругаются. Вот сейчас иди отсюда, иди. Раиса, ну вот вы мне ответьте на вопрос. Вот э, почувствуйте, что вы почувствуете, если я с вами разговариваю с жалостью? Ну, жалость это... Ну, как вы себя чувствуете вот в этот момент? Вот в этот момент ваше чувство какое? Вот вам комфортно, некомфортно? Не знаю. А вот представьте, что я с вами разговариваю из любви. Ну, это поприятнее, ну, как бы приятнее, когда тебя любят, но когда жалеют. Ну, вот одно чувство разрушает человека, его просто опускают ниже принтеса, обесценивают. Если из жалости вы обесцениваете то, что делаете. Если из любви mm -hmm. вы возвышаете это все. Все, что делается с любовью, это становится творчеством. Все. Будь, Понятно, это разговор, да, будь это да. разговор, будь это далеко еды. Да, только... но, ну но я не могу, не могу это объяснить, как сказать это, что люблю или не люблю, может быть, это разные. Ой. Понятно, ну ладно. Наталь, вдруг у вас есть какой-то вопрос, да? У нас там еще немножко осталось времени. Сегодня девушки решили не приходить. Я теперь вас не вижу. О, я вас вижу, вижу. все в порядке. Наталь, скажите. Добрый вечер, Елена. А тема какая? А, тема я там вначале начала говорить о том, что задачи, которые ставят второй брак перед нами. Да, там. Вот его там пост был на этой неделе про, про второй брак. Да? Какие-то ситуации Спирали. спорные были. Потом я еще рассказывала, но ну, чтобы уже не повторяться, вначале я там рассказывала, я там была совсем одна. Потом уже Раиса присоединилась. Ну, у нас получилась тема о том, что как общаться с близкими, с родственниками. Вот с Ра... у Раиса с детьми Ей нужно там прокачивать, прорабатывать. Она пока что закрывает поток изобилия своему ребенку. Так что это... Ей нужно ну... осознать это, мысль еще поменять. То есть такой длинный путь еще впереди. Говорите, Наталья. Ага, да. Ну, у меня, как всегда, вопрос, как это в долгую делать? Какие-то короткие всегда понятно. Ну, более-менее хотя бы это понятно. А вот длительные... как? Да, второй брак, я думаю, что это действительно непросто, потому что уже и возраст не тот, uh -huh. и уже все со своим опытом и багажом и совместить вот это все и найти действительно такой обоим, чтобы был этот вариант. Должно ну, как быть какое-то общее сотворчество. Да, да, да, да, да. да. Которое Радость. будет объединять, да, которое будет хотеться делать обоим и будет в радость обоим. Может быть, искать какое-то решение, чтобы вы могли делать вместе. Может быть, на начальном ну, этапе... Ну, вот интересы это... вообще, да, да. да, может, на начальном этапе это какая-то настольная игра, но потом это настольная игра, может быть, купить какую-то, грамотно купить, да, подумать хорошо, какая игра, к какому может процессу привести. Вот у меня сейчас с мужем игра, это на даче делать красивее, красивее, красивее, да, то есть мы там иногда просто болтаем, что бы мы сделали, как бы мы это все сделали, какие-то планы строим, потом мы начинаем смотреть, что нужно для того, чтобы наши планы осуществить, начинаем делать, двигаться, то есть у нас такая уже не настольная игра получается, но очень круто. Вот сегодня, допустим, просто качалась на качелях, там солнечная погода такая классная была, Разулась, босиком ходила по камням. вот Просто кайфовала сегодня. Да? Он выпустил курей на улицу, у нас кошки гуляют по улице. Такой замечательный солнечный денечек. И вот мы еще привезли маму, она у нас редко сейчас ездит, болеет много и уже не хочет ехать на дачу. И вот мы просто думали, что можно еще сделать на даче, чтобы для нас это было ну, какой-то результат приносила, да, то есть какую-то прибыль, ну, там, большую прибыль не сделаешь здесь с землей, но все-таки, да, то есть какие моменты, все-таки 4 гектара есть 4 гектара, их нужно как-то организовать, чтобы они приносили пользу хотя бы нам, пусть это не будет бизнес, но пусть это будет как бы еще меньше затрат, которые там в магазине что-то покупать, да, то есть вот в таком варианте. И... Муж со мной сегодня спорит. Вот это как тоже периоды такие. Сначала спорит, потом обдумывает, потом соглашается. Да? Но ну, это кратко, длиннее немножко цепочка, но смысл. Да? Я, я ему говорю, что я там девушка городская, поэтому у меня много понимания нету, как, что, где. Может быть, есть смысл. Он говорит, давай 2000 курей заведем. О, Наталья, видео включила, класс. Я ему говорю, э, это, ну, давай, давай посмотрим, как это просчитаем на бумаге пока с калькулятором, как это будет, сколько это налоги платить, сколько чем. Но потом оказалось, что, в общем, почти невыгодно, что там налоги будут просто все поедать. Я говорю, ну, давай, смотри, что-то куры тебе принесут, какую-то прибыль, что-то оливки, что-то миндаль, что-то там, я не знаю, пчелки завелись, может быть... В этом году нет, а на следующий год, если дожди будут, то пчелки тоже какую-то прибыль принесут. И вот земля, она такая, как кусочки мозаики. Тут чуть-чуть, тут чуть-чуть, тут чуть-чуть. И за год смотришь, опа, выгодно. Он протестует, короче. Да, если бы это было выгодно, все бы с землей возились, и я бы давно возился, и все умею делать, а вот эти налоги все съедают. Я говорю, ну давай смотреть. Что можно сделать с налогами? Надо же просто найти бухгалтера, который объяснит, что там сейчас с налогами, какие норки есть. Есть же там какие-то норки. Просто нужно эту тему тоже изучить. И вот мы Правильно. спорили практически на даче про это. Он хочет, это его вот прям любимое занятие. Земля, вот ремонт и вот это вот все. То есть такой рукастый. Ну вот Пока что мои идеи в штык, да, потом что-нибудь из этого все равно будет проявляться однозначно. И что-то будет э, проявляться еще. Но пока что вот сегодня мы занимались таким творчеством, спорили. Ну, как бы, еще же за, это коридор затмений, поэтому нормально это состояние. А дальше все равно будем, ну, какие-то идеи искать. То есть когда ищем идеи, все равно приходит. В мою ли голову придет идея, в его ли голову придет идея, но идея придет, когда мы ищем. То есть у нас вот такая игра получается. То есть что-то мы уже сделали, чем-то уже гордимся, что-то еще впереди. И вот у нас постоянно вот этот процесс. То есть что такое 4 гектара? Это громадная куча работы. То есть игра такая э, в 3D формате, да, или уже в 4D формате. То есть вот какие-то такие нужно находить моменты, которые вас будут объединять. Я просто помню, что вы говорили, что мужчина там, в бассейн ходит без вас, что-то там еще. То есть нужно смотреть, почему так происходит, почему он вас не берет с собой. Наталья. Ну там что это. Да. Ну тогда, значит, меняйте мужчину. Да, видимо, так оно должно Да. Ну, мы на данный момент расстались, получается. Ну угу. вот, значит, нужно смотреть другого и стараться с ним вот какие-то вот эти точки соприкосновения найти, какие-то планы где-то. Даже говорю, пусть Общий на начальном этапе да? этапе... да, пусть на начальном этапе это будет настольная игра. Шахматы, еще что-то, праздники вместе, еще что-то. Ну, защищать свои границы, чтобы вы не становились сразу его домработницей бесплатной, да, там. Это естественно. Даже приготовить еду – это все равно ваша работа, ваш труд. То есть здесь нужно дать возможность мужчине за вами поухаживать. То есть смотреть вот эти моменты, да. Может быть, если он там вас сводил в ресторан, потом можно что-то самой приготовить. Потом опять он в ресторан, потом опять вы что-то приготовили. То есть как бы вот так вот, да. Какие-то такие моменты. Праздники подходят, вот к этим временам желательно найти мужчин праздникам, Потому что, ну, все равно в новогоднюю ночь одной быть, это... вот Я точно знаю, что какое-то время мне было комфортно, классно. Но сейчас я знаю, что, блин, с мужчиной лучше. Даже если мы будем спорить в эту новогоднюю ночь или там что-то. Все равно классно. Так что вот так вот просто вот эти какие-то точки соприкосновения. Пусть это будут прогулки, походы, может быть это выходной день куда-то поехать. Россия большая, можно там просто ближайший городок поехали, погуляли сегодня там по какому-то ближайшему городку, к ночи вернулись в свой город. Мы так часто ездим. Ну вот сейчас мама у нас мы с мамой, ну и то говорит вроде сестра ее заберет на что-то там на недельку. Говорит поедем в Кордово. Походим по музеям. Здесь у нас такие планы. Даже зверей бросим. Так что это... У нас здесь тоже в горах очень много красивых мест. Мы иногда делаем выходной. Вот, допустим, он не идет на работу, и мы целый выходной гуляем. То есть уходим с утра куда-нибудь в горы, там какие-нибудь 15 километров туда, 15 обратно. Вот так вот. Берем бутерброды, водичку и гуляем. Делаем кучу фотографий красивых, вот это вот все. Так что вот эти вот моменты смотрите. Прописывайте в своем это плане, какого вы хотите мужчину. Посмотрите свой план написанный. Может быть, уже что-то можно объявить неактуальным, зачеркнуть. Может быть, вы уже переросли какие-то моменты, которые там были написаны. Может быть, нужно еще что-то дописать туда. Может быть, уже понимаете, что вот я хочу, чтобы вот это было. И не просто писать, чтобы у нас были общие интересы, а какие именно общие интересы вы хотели бы. Допустим, я знаю, что бывают мужчины, даже которые крестиком любят вышивать. Но я, правда, не знаю, как с таким мужчиной взаимодействовать, потому что это все-таки какой-то не мужской поступок крестиком вышивать. Хотя, может, и прикольно. А, сейчас или сейчас же период затмений бы типа, вот планы на 23 год и да вот там сверка планов там, на 22 год какие там актуальные какие уже не актуальные это в какой период это делать Ну и сейчас это... коридор закончится 8 будет лунная да, mm -hmm. и после него уже посчитать недельку и там уже начинаются все вот эти праздничные дни, когда можно заниматься планеркой на 23-й год. А что значит праздничные дни? Это же конец ноября, какие то праздники? Ну, они как вот, я их называю такими, считаю, вот конец ноября начинается вот после затмения и в середине января заканчивается, или даже там после 19 января где-то заканчивается. Вот они все вот эти дни, они очень сильные. Там у нас идет солнцестояние. Это, ну, это же декабрь. Солнцестояние. солнцестояние. Да. Это же декабрь. А у нас Валерий. сейчас ноябрь. Вот смотрите: 8 плюс неделька. Это уже 15 ноября. Все. После 15 ноября уже начинаются сильные дни. Какие-то сильнее, какие-то менее сильные. Да? То есть, ну вообще вот этот период с середины ноября до 19 января. Он весь благоприятный для того, чтобы строить планы на следующий год. Самое лучшее – это, конечно, новолуние. Ну, конечно, вот сейчас будет что-то. Э, и вот, что вот новолуние, да, получим? Да, где-то Сейчас будет полнолуние, да, под затмение. А потом через две недели будет новолуние. И вот на него уже можно писать. Это будет какое-то 22-ое, наверное. Сейчас на скидку так не помню. Наверное, 22 ноября. Ну, можно посмотреть на улику это уже да. легко сделать. Можно уже не прям сесть 22 ноября писать, можно заранее пописать, а 22 ноября уже сесть, подвести итог, сказать, я работу проделала, все, у меня классно получилось, я довольна сегодня своим списком. Я его подкорректировала, объявила что-то неактуальным, добавила новое, все, список у меня уже отличный. Также финансовые планы, да, то есть хочу там в следующем году то-то, то-то там, хочу заработать, там, я не знаю, может быть, машину новую, не знаю, может быть, дачу, может быть, еще что-то финансовое, то есть какие-то планы финансовые, или наоборот, путешествия, да, то есть хочу себе заработать на путешествии, там, каждый месяц там, делать какую-нибудь прогулку выходного дня с одной ночью в отеле, допустим, или с двумя ночами в отеле, там, в пятницу уехали в отеле, там, где-то остановились с мужчиной. То есть вы можете это прописывать, и может прийти просто мужчина с таким, с таким финансовым уровнем, который позволит вам вместе с ним съездить и будет оплачивать. То есть ни, ни в коем случае не оплачивать пополам, да, ни тем более не оплачивать поездку мужчине. То есть это обесценивает мужчину все-таки оставаться в этой ситуации в женской роли. И вот привлекать такого мужчину, который любит путешествия. Я, например, мне кажется, даже не озвучивала про путешествия. Хотя я люблю грибы там всякие, рыбалки, походы. С детства все это люблю, да. Ну, наверное, Бог просто видел, что я люблю все это. И мне дал такого мужа, который меня как, речь, как речь, эту репку вытаскивает из компьютера. И мы идем куда-нибудь в походы. Поначалу ему даже прям сильно трудно было меня вытаскивать. А сейчас уже легче-легче. Да, легче. это... ага. Я так как раз это и прописывала, и проговаривала, и этот, ну вот пока. Визуализируйте Нет. тогда, визуализируйте, создавайте картинку, что вот вы гуляете с этим человеком. Создавайте картинку держитесь за руку, я не знаю, вам там классно, там, сели где-то на пенек, съели бутерброд, или там, вы там пирожков наделали, я вот иногда пирожков наделаю на такой поход, он говорит, пойдем в поход, я там раз, и вот эти пирожки на природе водичкой запьешь, прям чистый мед. Ну, мы ходим в такие места, где баров нету просто. Там, либо надо где-то здесь в барах покупать что-то, либо самому делать, но самому все равно вкуснее получается, поэтому. Так что смотрите просто других мужчин, смотрите по горизонту. Обязательно делайте, чтобы несколько человек было одновременно, чтобы там с одним анекдот рассказали, с другим, я не знаю, там погуляли, с третьим кофе попили где-то. То есть вот сделайте для себя вот этот момент, когда вы будете востребованной женщиной. То есть прям переписывайтесь со сайте знакомств, не цепляйтесь в одного пусть это будет несколько, из которых вы выберете. Это серьезный шаг. Почему? Потому что, во-первых, вы на энергиях мужчин поднимаетесь, вы чувствуете себя востребованным. Может, на эти более высокие вибрации прийти другой мужчина, который э, будет лучше, который, до которого вы пока не дотягиваете по вибрациям. А вот за счет этих поклонников вы взлетаете, поднимаетесь в вибрациях, и может прийти тот, который вам нужен. Это, во-первых. Во-вторых, вы не концентрируетесь на одном, то есть вы в одного вот девушки вцепляются, да, и вот все, ладно, вот этого беру, и все, больше никого нет, типа. И она вот начинает там стараться для него, и шнурки стирать, носки гладить, там, я не знаю, кушать, что-то вкусно сготовить, еще там метлу возьмет, уберется у него, там все вот это, да, то есть это всего не нужно делать. Это всего не нужно делать. Нужно дать возможность, чтобы за вами поухаживали. Чтобы вам подставили стульчик, открыли дверь в машине. Вот это вот тоже, это же какой-то период. Они же потом не все остаются вот в состоянии, что надо открывать жене. Мой не открывает в машине Нет, дверь. Так что это как бы... Ну, на начальном этапе это было. Так что вот позволить мужчинам ухаживать за вами. А потом уже посмотреть, кого вы выберете из нескольких. Так что обязательно создавайте институт поклонников. Обязательно. Обязательно. И уже смотрите, какой из них то, что. У кого плюсы, у кого минусы, уже все равно видно, когда общаетесь. Угу. Так, хорошо, тогда я сегодня все прощаюсь. Там интересное я вначале рассказала. Запись сегодня поставила, так что кто захочет, увидит запись. Сегодня это... Она где будет, Елена, запись? На Ютубе, и я в рассылочку кину. Сейчас у меня просто человечек, я уже с человечком позанимаюсь, потом залью ее на Ютуб и пришлю в рассылку, чтобы посмотреть. Я подписалась на Ютубе, на канал, интересные там видео. Да. Хорошо. Ну, он, У -у -у. Я его, может сказать, левой ногой веду, мне надо немножко побольше ему внимания уделять. Подбрасывайте, ну, мне подбрасывайте. подбрасывайте мне идейки, на какие вот вам интересно было бы видео. Вот можно мне в личку писать, можно э, в комментах под э, в ютубе, да, э, э, все, пишите. Пишите, какие темы вас интересуют. Я буду больше видео снимать. Я сейчас взяла помощницу, она мне будет помогать монтировать видео. И вот она сейчас мне монтирует вот эти рилсы. Прям умничка Она девочка. очень тихо их делает. Они Нет, это, звук, не, это не, не из-за моего телефона. Я не пойму, как это решить. да Тихий звук – это точно. Очень тихо, это надо так прислушиваться. Ну, может, конечно, это концентрирует внимание, но очень неудобно. Тихо. Ну, мы решим это. Это буду, буду решать, потому что просто сейчас, я не знаю, с телефоном. Вот просто включаешь ТикТок, он орет, аж приходится это дверь закрывать, потому что слышно на всю квартиру. Он орет. А вот меня записывать нет. Не понимаю, что. В общем, тоже девочка только вот это, сколько там, ну, первую неделю она считает, поэтому сейчас... Сейчас будем искать решение, либо через какие-то программы улучшать звук, да? либо это... Ну, уже когда есть дополнительный человек, который умеет это делать, решим эту проблему, да найдем я. решение. Стас. Ладушки, все тогда, мои дорогие. Обнимаю вас. Молодцы, что пришли. Увидимся в следующее воскресенье. Угу. Спасибо, благодарю за встречу. Все, пока-пока.